Проверяем звук. Внезапно. Ну что, сегодня поговорим. Разные темы. У нас творческая встреча. Посмотрим, кто у нас сегодня будет. Я буду изучать на два. На два канала. Это Инстаграм и YouTube. Прием, прием. Всем привет, друзья. Всем привет. Так, сейчас выравниваем технику. Как слышно, прием, прием. Коля, я здесь. камон он? Как слышно, как слышно. Сегодня мы попробуем. Сегодня мы поговорим на разные темы. Это некого рода у нас будет творческая встреча. Вы можете позадавать вопросы. Да. Я на них поотвечаю. Мы сегодня обязательно, конечно же, подышим. И это наша традиция подышать хорошенько. Почувствовать силу дыхания, почувствовать свое тело, ощущения, что у нас в Ютубе. Здравствуйте, здравствуйте. Напишите, из каких а, краев вы, в каких городах сейчас находитесь, в каких странах. У меня два эфира сейчас. Это Инстаграм и Ютуб. Но ну, а единственное, друзья... Я буду иногда перескакивать туда, сюда, туда, сюда. Так что. Москва. Женева. Слышно не очень. Так, это, это, это нужно как-то нам сейчас сделать. А если я сделаю вот так, как меня сейчас слышно, YouTube, отзовись. Литва, Шум, Казань, Ставрополье, СПБ, так, Казахстан. Реально у нас вообще география просто лютая, друзья. Бутейка. Друзья, я про Бутейка уже записал отдельное видео. Там ничего такого нет, что вокруг, вокруг этого все пляшут. Сыктывкар. Кто еще откуда, пишите. Лучшее! Отлично. Ростов-на-Дону. Так. Московская область. Краснознаменск. Франция. Литва. Ну, Прибалтика, конечно же. Я же оттуда, друзья. Мы же соседи. Я из Калининграда. Люксембург, Москва. Кто еще откуда? Краснодар. Звук ужас. Друзья, вот что-то со звуком. А кто еще YouTube смотрит? Скажите, пожалуйста, как у вас, Беларусь? Как у вас со звуком? Может быть, у кого-то плохо, у кого-то не очень? Краснодар, нур кто еще откуда? Уж город Украина. Привет! Кто еще откуда пишите? Кто где самоизолируется? Бухарест. Шумит. Звук на заднем фоне шумно. В таком случае мы прибегнем к супертехнике. Айрпоции. Минск. Да, звук нужен. Сейчас, друзья, все будет. А сейчас. Господа, как звук? Я тут взял наушники. Говорят с ними лучше. В Беларуси нет карантина. Ребят, вот вам просто респект. В Беларуси все спокойно. Отлично. Сейчас слышно YouTube? Прекрасно. Па-па-пам, плюс все слышно чудо техники каких-то 10 лет назад каких-то 10 лет назад мы про вот эти вот вещи беспроводные наушники гаджеты вообще не знали ну толком не знали да кто бы мог подумать бухарест с нами полетела я да я похудел у меня на самом деле с весом, друзья, вообще все вот так. То есть я могу похудеть за сутки. За сутки очень быстро. Вот, на лицо. Ну, такая вот конституция у меня, вата доша. На лицо быстро сдувается. Если смотреть структуру тела, то же самое остается. То есть у меня лицо туда-сюда ходит. Структура тела одинакова. Поэтому я уже к этому привык и к этому нормально вопрос занимаетесь дыханием насколько можно увеличить продолжительность жизни ваше мнение пожалуйста короче ребята да я на сухом голоде сижу как как и обычно вопрос про увеличение продолжительности жизни сразу вам скажу ребят вот просто развею иллюзии много кто вещает про долгожительство, что есть технологии, которые позволяют жить очень долго и парам-пам-пам. Но это все все равно не точно. Это все отчасти иллюзорно, потому что есть много сказок о силе. Сказка о силе номер раз. Если медленно... 7 суток на сухую на сухо нет это не это не я <смех> я 36 часов на сухую голодаю и регулярно смотрите мир наполнен сказками о силе просто поймите эту вещь вот все что вас окружает вот эти килотонны мегабайты гигабайты информации которые вы видите каждый день в инстаграме в Ютубе. В интернете где угодно информация идет с окружающих уст, людей, с ваших знакомых, родственников вот эти все гигабайты, мега, терабайты, петабайты информации учения, течение, методы да, эзотерические школы, бизнес-школы это все, что вы можете найти. Все, что вы можете для себя взять из этой кучи информации, это для вас будет сказка о силе. Выражаюсь языком Карлоса Кастанеда. Сказка о силе. Что это такое? Вот я вам говорю. Короче, если вы будете дышать энергодыханием, да, там, каждый из вас подышит энергодыханием, или там подышит как-то вот так, вот так, вот так пятницу вечером, строго 8 часов вы дышите таким вот образом, задаете такой-то ритм. Это начали делать да, до того, как вы начали это встраивать в свою жизнь, вот эту схему, вот это направление практиковать. Для вас это просто сказка о некой силе, которую вы получите. Сказка почему? Потому что вы эти знания еще не реализовали они у вас не реализованном виде эти любые знания любая информация от любого источника авторитетного не авторитетного пока эта информация у вас не прошла тест вашей жизни вашей личной жизни это просто информация просто сказка о том что вы можете как-то где-то там гипотетически получить прожить до 100 лет, если пить там какие-то БАДы, если вы будете вегетарианцем, у вас будет жизнь лучше. Не факт, что она будет у вас лучше. Понимаете? Это опять же сказка. И то, как вы ее реализуете, эту сказку, сыроедение, например, тортоедение, там, да, или мясоедение, вообще не имеет значения. То, как вы реализуете, вот это и будет уже та сила, которую вы получите вследствие исполнения э, и применения этой информации. Поэтому здесь немаловажный момент заключается в том, что какую бы вы систему ни взяли на вооружение, никто вам не будет гарантировать, что если вы будете питаться сыроедением, и вы проживете э, больше ста лет, вы можете прожить, можете нет. Даже где-то есть такой мем, гуляет в инстаграме, такой короткометражный, 15-секундный ролик, связанный с коронавирусом, там чувак одевает противогаз, одевает перчатки, одевает костюм, пшикается разными этими антисептиками, все, напшикался, все в костюме, выбегает, его машина сбивает. Все, понимаете, вы должны быть готовы к неизвестному. Что такое неизвестное? Неизвестное – это когда вы не знаете, что будет, но вы к этому готовы. Вдумайтесь в это. Вы не знаете, что будет в ближайший час, вы не знаете, что будет ближайший месяц, но на ощущениях вы готовы к этому. Почувствуйте это. Или другой момент. Вы готовы только к чему-то, известному вы выучили стихотворение которое думали что вас просят на этом уроке а вас спросили другое стихотворение и так далее то есть а, я больше про состояние вот просто сейчас читайте между строк будет много много много слов но есть что-то что между этими словами то есть сейчас что-то происходит что-то идет через канал, через меня, да? так как я нахожусь в моменте присутствия, момент сейчас. И из этого момента можно уже смотреть в будущее, в прошлое, работать с этим, работать со временем. Поэтому к теме долгожительства относитесь к этому так, как это сказка о силе. Это сказка, которую вы можете реализовать, а которую можете не реализовать. Она может не случиться. И даже если вы будете выполнять все правила, которые выполняют долгожители. Понимаете? А люди любят выполнять правила. Люди любят идти семь шагов к успеху. Как ты пришел к этому? Я строго вставал в 5.30. Пил зеленый смузи а, там два часа кушал салатик еще что-то там делал йогу йогу регулярно и все я пришел к этому да вообще не факт здесь нету а, какой-то единой схемы для всех Да, эфир конечно сохраним друзья как же без этого поэтому я записываю с двух гаджетов на youtube и на instagram и если мы берем энерго дыхание, то через дыхание вы можете изменять химию тела. Вы можете изменять свое сознание. И если мы берем и говорим про энергодыхание, дыхание, не про какие-то пранаямы там, лайтовые, то вы подышав практику, сегодня у нас будет занятие. Вы создаете такой мощный энергетический импульс, который из момента сейчас дает волну в будущее и в прошлое. Это, знаете, как атомный взрыв. Взрывается. Атомная бомба, вырастает гриб, и ударная волна расходится там на сотни километров. Вот это энергодыхание. Только представьте время. Взрыв – это то, та точка, в которой вы сейчас находитесь. Задача – создать энергетическое колебание в пространстве и за пределами времени. Клево, свет выставлен. Спасибо. Долгие часы, мучительное изучение, как свет выставлять. Сзади видите, ореол такой. Вот он. Поэтому все для вас, друзья. И я считаю, что если, например, какой-то контент, какая-то информация идет, то желательно, чтобы еще и картинка была красивой. Да. А, ну, нимп это слишком, конечно же. Ваши практики очень помогают. Да, все для вас, друзья, все делаю для вас. И.. Задайте какой-нибудь вопрос мне, потому что я сейчас в потоке. То есть я могу взять просто из поля информацию, да, из, из поля, которое, например, там у меня сейчас происходит, которое наработал, просто взять из поля и что-то обсуждать. Но давайте сделаем интерактив. Задайте вопросы, я уже на основе этого вопроса начну раскручивать пространство, и вы увидите... Что это происходит? Бег – это тоже холотроп? Нет, ну, нет, конечно. В беге задействована моторика. Раз уж такую тему спросили, давайте объясню, что такое холотропное дыхание. Холотропное дыхание было придумано Станиславом Грофом. Станиславом Грофом в 75-х годах. И это конкретный метод метод, который а, включает в себя дыхание ситора, человека, который рядом с тобой сидит, пока ты дышишь. И ты, а, делая дыхательное упражнение в определенном ритме под музыку, должен пройти 4 перинатальных матрицы а, Погрузиться в состояние, прожить опыт о, внутриутробного да, момента жизни, когда ты был как бы сказать в раю да первая матрица когда ты в утробе матери ты в раю находишься ты должен это прожить потому что плод когда созревает в утробе матери на тело момент созревания записывается доверие к миру то есть то состояние та энергетика как в жизни мы доверяем миру этому или нет если мамаша курила, э, там, плохо себя вела, там, не знаю, буянила, там была вообще в жутком стрессе, был, был э, токсикоз, то плод было ну, как бы испытывал жуткий дискомфорт, какое то там, не знаю, может быть, дозу отравления получил или гипоксию в утробе матери, то на тело плода запишется информация, что он не будет доверять миру, потому что он изначально в таких условиях. Ну, плод он начинает развиваться. Да, клетки делятся. Одна, две клетки, четыре, шесть там, и созревает плод. И он на себя все записывает в вот утробе матери. Первая матрица доверие к миру. То есть, если нет доверия к миру, то человек будет постоянно шуганый. То есть вроде как бы все, вроде как бы все хорошо, но человек все равно будет. Как это, знаете, есть такие люди, которые э, подозрительные слишком. То есть они думают, что все, все их, короче, обманывают. Вот этот обман кругом, обман, обман, такой, знаете, это э, паранойя. Вот. вот это нарушение базовой, э, базового доверия к миру, И это может быть как раз таки сформировалось или наоборот не сформировалось доверие к миру, у мамы, когда она вынашивала плод, вот холотропное дыхание, оно рассчитано на то. Сейчас я зарядку попробую поставить. На то, чтобы перепрошить вот этот момент рождения. Сейчас, секунду, и сформировать новое отношение к жизни и так далее то есть это важный момент поэтому бег это не холотропное дыхание близко вот все виды спорта и бег убивают организм только медленное упражнение дыхание изменяет кровь и открывают парам-пам-пам не факт а с чего вы взяли что все виды дыхания ну или там бег убивают организм а знаете что я вам больше скажу ваш организм прямо сейчас умирает и мой тоже мы прямо сейчас умираем вы это можете понять или нет каждый вдох убивает каждый день нет откаты после будут надо подышать пожить с этим некоторое время просто поймите такую вещь что мы все идем к смерти я очень часто пишу про осознание смерти что эта жизнь конечно что мне уже 37 лет 30 мать его 7 что такое 37 лет до 30 ты вообще не понимаешь что происходит ну единицы понимают да там карма хорошая наработки с прошлых жизней да включается какое-то глобальное самосознание тут то это там 25 миллионером становится парам пам пам как постоянный э, приток энергии поддерживать в себе вот я про это и говорю и два канала в ютубе веду инстаграм и посты пишу как поддерживать постоянный поток энергии в себе так вот э, мы все движемся к смерти мы умираем каждый день просто либо ты отдаешь отчет в этом себе что это так либо нет либо ты живешь в иллюзиях в иллюзиях что жизнь твоя как часто может заниматься энергодыханием я уже все уши всем прожужжал максимум два раза в неделю а, либо ты осознаешь да что ты умираешь и идешь к концу либо нет либо пытаешься убежать от этого осознания но этого делать ни в коем случае не нужно Напишите, пожалуйста, в чат, кому э, не написать, сколько вам лет сейчас. Мы сейчас поработаем с будущим, и я немножко проведу вас вперед, чуть дальше. И мы оттуда посмотрим сюда. Это мощнейшая техника, я уже не раз ее проводил, э, отрезвляет. То есть задача э, вот этого упражнения – отрезвить сознание прояснить и осознать максимальную глубину момента сейчас понимаете в чем это это, это огромная сила которую вы можете э, бесконечно доставать в сейчас моменте но важно чтобы вы в него попали то есть если вы куда-то свалили в прошлое либо в будущее либо куда-то в иллюзию то ребят вы силу никогда сейчас не получите погнали Инста. Инста сорок четыре, тридцать три, тридцать семь, сорок три, шестьдесят два, тридцать три, сорок три, двадцать девять. Ну, моя целевая аудитория, друзья. 26 кому-то. Кто-то в 26 интересуется такими вещами. Молодцы. Респект. Упс. Короче, мне неудобная подставка, а телефон садится. Я сейчас буду... Буду шаманить. Угу. 50. Окей, я вижу у нас от 26 до... Да? От двадцати до парам пам, пам до там 62 и выше. Короче, ребят, это важный момент, важный момент а, осознавать, осознавать, где ты находишься, на каком промежутке времени. Привет из Италии 58 привет привет 54 48 40 36 пам пам пам все мои вся моя публика кому-то даже 376 лет вот человек может вот есть среди нас кому 376 лет я в следующий раз приглашу на эфир он поделится Или она как так удалось прожить столько лет твердой памятью прикинь прикиньте вам 300 лет сейчас да сейчас у нас на дворе 2020 год 1920 год 1800 1720 года вы короче <рождение> 1720 год родились и вам сегодня 300 лет исполняется как вам вообще ощущение? давайте поработаем состоянием напомню что читайте между строк я могу нести полную ахинею но это будет заходить есть такое определенное искусство да нести полный бред но это заходит и наоборот можно нести очень умные вещи Четко, слаженное, структурированное. Вообще просто не будет заходить. <laughs> будет какая-то лажа, просто какая-то лекция начитанная. Про серию коротких вдохов, выдохов, задержка для того, чтобы пробежать больше. Михаил Филяев рассказывал, но не уточнил детали. Чтобы пробежать больше? Расскажу, только давайте чуть попозже. Это уже к практике. Переходим на ощущения. Закройте глаза. Я сейчас с вами в это состояние погрузил. Я просто сейчас схватил из поля очень интересную фишку. Ее надо раскрутить. Закройте глаза. Вы 1720 года рождения. 1720 год вы родились. как удерживать контроль и не засыпать в этом мире. Вот слушайте меня, проделайте практику. Вы сейчас почувствуете пробуждение, как не засыпать. Нужно быть пробужденным. 1720 год. Просто прикиньте в образах... Ну давайте, вы родились в 1720, да? И вам сейчас... Где-то, ну там лет 30, до да, 1750 год. И вы, вот вам сейчас 30 лет, вы в 17 веке. А, просто прикиньте, да, в образах, пофантазируйте, как вы одеты, как люди там одеты вокруг вас. И какая атмосфера вокруг вас происходит. Все на лошадях ездят, на этих повозках, да, а, там. Там какие-то крестьяне бегают, еще что-то. Ну, возможно, мы в России все. Давайте все туда залетим. 750-й год. Мы как-то там встречаемся около костра. И такие думаем, прикиньте, каково будет в 2020 году. Ребята, что там будет? Какие у вас сейчас ощущения? Можете открыть глаза. Этих образов вполне достаточно, потому что наши души это прошли. Мы опять здесь, в эфире, собрались. Сифилис у кого -то? Сифилис, напоминаю, не лечится. Да, хорошо у вас чувство юмора. Какие ощущения? Какие ощущения? Мурашки пошли по телу. Органы можно продышать через больной орган? Можно. Это не отменяет обычное лечение. Ну, конечно, не отменяет. А, ребята, мы сейчас попали в машину времени. Просто мы не в физическом теле совершаем эти скачки во времени, а мы делаем это на уровне энергетики, на уровне сознания, если хотите. Вот опишите, что вы чувствуете, когда вы там, порядка там, 270 лет назад. А теперь еще одну фишку наложим, еще одну, одно состояние наложим. А теперь оттуда посмотрите сюда. Вот это самое интересное начинается. Оттуда посмотрите сюда как мы сейчас общаемся в этом эфире. Дело в том, что можно чувствовать время. То есть можно э, двигаться по временной шкале. Навозом запахлом, пыркают лошади. Ребят, но вы реально, вы реально все правильно. Вы просто почувствовали, Почувствовали, голова под париком чешется, навозом запахло, лошади. Откуда у вас эти образы? Откуда у вас эти образы? А я даже больше скажу, многие из вас помимо образов еще и почувствовали, и еще и услышали запах. Запах 1700, мать его 50-го года. Прям сейчас, в моменте, в прямом эфире, в Ютубе и в Инстаграме. Как вам такое? Дождь идет, у всех будут сапоги вместо лаптей. Да это уже хорошо, что у вас реально сапоги, а у кого-то лапти, прикиньте, да? Так мы крестьяне или в доспехах? А вот это как вы определите? это вы должны определить, посмотрите оттуда, из 1750 года сюда, как ощущение, гусарская помойка, ребят, я так и думал, сегодня эфир будет просто огонь, запись, конечно, будет, для тех, кто только что зашел, мы сейчас переместились во времени, 1750 год Россия, короче, представляете, почувствуйте это время, почувствуйте его прямо сейчас, здесь можете закрыть глаза, что-то невозможное. Мокрым сеном пахнет, и многие из вас уже прямо сейчас своим телом, своим сознанием читают то, что было 270 лет назад. Ребят, я вам говорю такую тему, что э, время, <coughs> время, вы можете попасть в любую э, в любую точку времени, если так представить линейную шкалу в прошлое или в будущее, прямо сейчас. Для этого не обязательно телом туда попадать. Боже упаси! Прикиньте, если бы это все все бы произошло, я бы сейчас Сказал, мы в 1750. Хлопы, все туда перенеслись. А там гаджетов нет. Прикиньте, как обратно вернуться. Но мы сейчас а, имеем такую возможность. Это все происходит вот так ежемоментно. По истории было три сложно. Вам не нужна сейчас история. А кто-то был богатой девушкой, да, одета лучше всех. Вот видите, как у вас работает э, сознание? Какую именно информацию считывает ваш мозг, ваше сознание? Почему именно так? <с> e <-mail> Мечтал, видимо, о сапогах. Корсет кому-то мешает дышать. Играл на шарманке. В России на шарманке. А, ну да, это же это. Это же не Волынка, шарманка, точно. А теперь оттуда посмотрите сюда. Какие ощущения? Какие ощущения? Вот мы сидим сейчас перед телефоном, перед экраном компьютера, общаемся в свободном режиме, смеемся, нам комфортно. 2020 год. Ну да, на дворе корона ходит, да? Или еще что-то там какие-то опасности. Ну и что? Времена Петра Первого, конечно. Кто-то в Питере сидит. Маниндиция. Вокруг страх, темнота, дождь, одиночество. Фантастика. Вижу покос, много добрых, дружных людей, костер и песни. Вот, видите, какие образы рождаются. Это ваше сознание, Генерит. Ощущение, что мы чем-то обделены. Но сейчас, на самом деле, возможностей настолько настолько много у нас с вами прямо сейчас, в эту минуту. Мы с разных стран мира прямо сейчас общаемся с вами в эфире. И осознайте, насколько это круто, насколько это хорошо. Вот тут пишут «Жесть, технос бездушья, оторванность от природы естественности». Друзья, ну вот у вас такой образ прямо сейчас. Вы, видимо, уже долго сидите в квартире, наверное, в какой-нибудь высотке. Потому что у меня за окном лес, природа, тишина и все такое. Но каждый живет в своей реальности. Это важно понимать. Это то, что вы создали мыслями. И то, что когда-то, даже до создания ваших мыслей, ваших образов, было как карма, какая-то причина. Потому что причина ваших результатов происходит еще до того, как вы родились, до того, как ваш, ваше тело еще произошло на свет. Возвращаясь к холотропному дыханию, Станислав Гров разработал уникальную систему, как через дыхание попасть и прожить состояние внутриутробного опыта, потом момента рождения и потом момента первого запуска организма первого вдоха вот это все записано на уровне нашего тела не мозгом а на уровне всех клеток тела если вот этот момент рождения четырехматричный какая-то из матриц смазалась не так пошло что-то да то это уже считается как родовая травма да то есть организм тело записывает программу Вначале я был в раю у мамы в животике мне хорошо тепло уютно я доверяю этому миру да это происходило 9 месяцев пока плод созревал ему там очень комфортно очень комфортно должно быть а тут прикинь, какая-то мама покурила, это пошло в кровь, яд, организм начал выводить, начал на этот, да, производить какие-то выбросы каких-то гормонов. Это тоже через кровь попало в плоду, плод тоже отравился. Или там мама сильно нервничала там, или ее там бросил отец, да. У меня такая ситуация. То есть, когда моя мать была беременна мной, отец сказал, делай, типа, аборт. Все, делай аборт, ну, как бы, мне он не нужен. Вот. А плод это считывает, даже когда слова говорят такие. То есть, биологическое живое существо, которое еще там мозг не развит, оно читает вибрации матери, которой говорит отец, типа, давай, до свидания, там делай аборт. И... Мне он не нужен, то есть это все читает плод, он все абсолютно считывает, и поэтому это все записывается в момент созревания плода. И что мы имеем? У нас такая тема, что эта программа она базовая, и потом как она записалась, как она записалась утроба у, у матери, потом Момент сжатия матки, плод чувствует, что его выбрасывают из рая. Потом открываются родовые пути, плод идет по этим путям, у него идет запись. Знаете, как программы, первое программное обеспечение, запись. Я сейчас найду выход, и все будет хорошо. Если это третья матрица. Вторая матрица, все, мне смерть, мне крышка, это проблема. Потом третья матрица, о, вроде проблема решается, я найду выход, и мне все будет хорошо. И четвертая матрица, когда он уже родился, его вытаскивают э, в этот мир. Да, он выходит в этот мир, делает первый вдох. Легкие расправляются, набирается э, кислород и происходит первый газообмен. Все, система запускается. Это результат вот этого перехода. От рая, потом проблема, потом выгнали из рая, проблему решил и новая, новая жизнь. Как это? Бабочка. А мотылек, да, личинка превращается в бабочку. Это такой же момент трансформации рождения. Вот эта первая программа, она может быть со сбоем. И так человек по жизни будет встречать проблему, либо от нее убегать, да, либо просто тормозить, тупить, либо вообще не доверять этому миру. Вот Грофф, он такую систему, такую практику сделал, но она жесткая. То есть холотропное дыхание потребует от вас, э, ну прям хорошего здоровья, мощного здоровья, э, потому что это техника длительного по времени, связанного частого дыхания. Это сильная нагрузка на сердце, на мозг. Поэтому очень многие врачи, э, медики, конечно же, Против. Я считаю, что практика крутая, но к ней вы должны быть готовы физически. Это то же самое, как сделать забег на марафон, длительная дистанция. То есть мы сейчас, прикиньте, побежи три часа. Вы готовы сейчас три часа пробежать? Кто готов сейчас встать и трешку сделать? Вот это марафон. Холотропное дыхание – это очень-очень серьезный опыт, к нему нужно готовиться. Поэтому с нуля на холотропку заходить, когда вот прям ситером на 3 часа, это очень опасно для организма. Вот. У меня есть на YouTube-канале на YouTube такое микрохолотропное дыхание, там очень четко распределено, разделено все по матрицам и там можно самостоятельно прожить, но там очень микромодель такая маленькая. То есть там безопасно, ты там как бы за буйки не заплывешь. Вот это про то, что ваше тело помнит. То есть ваше тело прямо сейчас помнит и работает по алгоритму вот этого первого запуска. Прикиньте, а вы даже вообще это не осознаете. Вы можете прочитать миллион пятьсот книг. Что-то нужно начинать. Что значит, что-то нужно начинать. Ну, нужно и нужно. Расскажите о себе, как вам пришла идея энергодыхания. О, друзья, усаживайтесь поудобнее. Берите чай, берите попкорн. Я вам сейчас расскажу историю. Как я пришел к энергодыханию? Кстати, я хочу снять про это фильм, но у меня во многих интервью я уже про это рассказывал все банально просто обратите внимание почему вы ищете что-то почему вы сейчас смотрите этот эфир почему вас интересуют дыхательные практики по чему как часто можно дышать добрый вечер как часто можно дышать но ну, вообще я рекомендую дышать всегда иначе если вы перестанете дышать просто умрете каждую каждую секунду надо дышать друзья без дыхания вы не вы не сможете жить вопрос как часто надо дышать дышите постоянно Смотря, что дышать. Знаете, как часто можно дышать, можно лю любое подставить. Наркоман спросит, как часто можно дышать дымом. <laughs> да, курильщик спросит. Бутейка спросит, как часто. Вообще нельзя часто. Холотропщик скажет, надо очень часто дышать. Это все, смотря, что. Это наше троллево, конечно. Люблю патруля, честно скажу вам, признаюсь. Почему смотрю сегодня? Ну, поржать про зеленых человечков послушать. Конечно! Про холотропное дыхание, друзья, очень индивидуально. Если это жесткий марафон, то раза два-две сессии в год. Две сессии в год холотропного дыхания. Потому что это создает еще очень много спецэффектов по телу и интегративных состояний в течение нескольких месяцев. То есть вы один раз подышали холотропкой, так мощно, трехчасовку сделали, и у вас происходит еще очень много различных состояний распаковки в течение нескольких месяцев. Поэтому я не рекомендую такую жесткую холотропку дышать много-много раз. Можно ли метод Вима Хофа делать каждый день? Ну, конечно, Вимхоф, он, кстати, очень хорошо для начальной школы. То есть есть э, трехклашки. Вот это Вимхоф, третий класс, до третьего класса. Потом уже начинается более серьезная тема. Поэтому Хофа можно, пожалуйста, каждый день. А, смотрите, потому что находитесь. Нет, я сейчас, кстати, расскажу. А, потребности недостаточности. А, да, очень хорошо, что вы напомнили мне про вот этот вопрос. Почему вы меня смотрите? Потому что вы ищете. Что вы ищете? Ответьте себе на вопрос. Что вы сейчас ищете здесь? Почему вы не смотрите Comedy Club, например? Почему вы здесь сейчас? Можете честно написать? Что вы ищете? Мы сейчас просто докопаемся до первой причины, я вам отвечу, почему. А, как я к этому пришел? Правильная холотропка в раз в, раз в несколько месяцев. Гармонию ищете? Да. Пишите, что вы ищете. Здоровье. Добрый вечер, 32. Ищу выход. Отлично. Пишите. Пишите, пишите, пишите. Камеди не смотрите, правильно. Да, я говорю, вы же не камеди смотрите. Хотя у нас тут есть элемент comedy club. Поэтому, друзья, все возможно. А просветление. Сейчас вам будет просветление. Подождите немножко. Как подышим, и будет просветление. Это веселье Comedy Club. YouTube сюда кинул, удивляюсь рекомендации. YouTube вообще красавчик, друзья. Жду кайфовую практику. Да, кайфовая практика будет. Информацию хочу от вас услышать, хочу ответ почему так, распознать внутреннюю, ищу способ увеличить свою энергетику, состояние кроме присутствует только в холотропке, разобраться в себе. Практика будет, практика будет. Что-нибудь полезное узнать. Вот, видите, в чем фишка? Взаимосвязь с подсознанием. И все начинается, то есть ваша эволюция начинается как раз-таки сейчас, когда прозвучал самый важный вопрос. Что вы вообще, почему вы здесь? Какого вы сейчас здесь находитесь? А не на Камеди Клаб или не еще не знаю, на чем-то там, да? И вот как только вы отвечаете на этот вопрос честно, себя ищите, да, честно, можете не мне ответить, можете себе ответить честно, то с этого момента начинается эволюшн, развитие, потому что вы озвучили свой запрос, реально озвучили свой запрос, только что хотите себя понять хотите отвечу на этот вопрос как понять себя реально вот вы э, должны после ответа на этот вопрос успокоиться на всю жизнь вы себя никогда не поймете это первое второе все равно пытайтесь это сделать я сказал немножко противоречиво но попробуйте зайти между этими двумя противоречиями факт вы себя никогда не поймете это сто процентов вы не можете это невозможно но при этом всем пытайтесь это сделать и посмотрите что будет вот хотя бы денек походите с этим и вы просто обалдеть от того насколько у вас всего есть, что вы не знали, сколько вы в себе раскроете возможностей, это просто невероятно. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему вы здесь и, и как я а, пришел к энергодыханию? почему я уже топлю много много лет и не останавливаюсь и никогда не угомонюсь на эту тему. Я же могу просто раз и навсегда успокоиться и все. И, и пропасть с радаров. Но я почему-то не пропадаю. Год, два, три, четыре. Я топлю и топлю и топлю. Дыхание, ну еще, есть еще более высшие уровни. Ну, про них другой эфир. Многие люди начинают свой путь развития из точки боли. А что у меня было до энергодыхания? Вот этот вопрос прям в тему. Прям в тему мы синхронизированы. До, до энергодыхания у меня была боль. Боль. Мне было больно. Понимаете? И многим из вас больно, реально. Многие, многим людям больно сейчас. И даже если у кого-то есть там Бентли или Поршик или еще что-то, телочка или там мужчина накаченный или еще что-то за этой всей мишурой ботвой может быть тоже боль болевой синдром да или точка боли в которой человек живет еще есть такое выражение друзья у каждого своя война у меня своя война у вас своя и вот когда-то мне было очень больно ну просто пипец как больно Просто невыносимо. И эта боль заставила меня суетиться, шевелиться, двигаться, дергаться, барахтаться, как лягушка в сказке. Помните, одна лягушка, две лягушки упали в бидон с молоком, одна лягушка начала дергаться, и вторая тоже. Они дергались. Ну, двигались двигались двигались лапками шевелили и одна говорит все я больше не могу все мы не выберемся а вторая говорит нет и вторая взбила в итоге масло да и оттолкнулась и выпрыгнула или как-то вылезла и вот эта боль она заставляет нас искать выход кто-то пришел за здоровьем, потому что что-то уже не так. Надо поправлять ситуацию. И утонула, да. Бедная лягушка. А, минута молчания. А кому-то здоровье, кому-то что-то новое узнать. Понимаете? У кого что? И в свое время у меня была депрессия, серьезная депрессия. Я еще был молод, молод, зеленый, зеленый молодой парень, который жизни не знал. Не знал и резко с ней встретился. Встретился жизнью на скорости 260 км в час. Бабах! Вот она я, мне тогда было 18 лет, и я попал в двухгодичную депрессию, пошел в крутой пике, у меня была одышка, лишнего веса не было, но были проблемы с организмом, потому что я очень много курил сигареты, и не только, понимаете, все, многие через это прошли, не все, но многие. И это все привело меня к тому, что мне пришлось искать выход, пришлось искать вариант выхода. Либо ты умираешь и тебе кранты, либо ты из этого ада выходишь с трофеями. И вот этот трофей энерго-дыхание, вот он мой трофей. То есть я в свое время спустился в ад чуть не умер, обжегся, было тяжело. Были моменты, когда я был на грани жизни-смерти. и Где-то вот еще чуть-чуть и все. Но... В силу обстоятельств или в силу включения не, некого какого-то духа, какой-то невидимой руки, которая меня все-таки как-то направила, не знаю. То ли я услышал свое сердце, делай вот так, иди туда. Я подышал один раз одну практику. Мне вставило так, что я целые сутки ходил в состоянии, как это называют, просветления. После одной практики я попал в состояние, которое, которое я бы назвал состояние, в котором я все понял. Ну то есть понял что? Почему я в этой жопе? Какое мое отношение к этой жопе? Как мне выбраться из этой задницы? На тот момент у меня были долги. Я короче, был диджеем в прошлом. Да, но это видно по моим сторис, которые я выставляю с пати. Все, у меня навык этот остался. У нас был клуб ночной, у нас были деньги. А у меня было так, как я был диджеем, был клубешник. А, да, знаете, было много внимания, много женского внимания, много всего и по молодости. Тебе все было. И в какой-то момент этого не стало. Вот именно это меня и туда привело. И в эту яму я упал, из которой я выбрался при помощи дыхания. Вот одна практика меня резко просто изменила состояние, но потом оно в сутки было. и Да все курили, но ну, ребят, ну вы что, спрашиваете? Курили вообще... Но в основном у меня больше вред был от сигарет. Я 3-4 пачки э, э, скуривал обычных сигарет. Это, это сильнее бьет по здоровью постоянно, чем один-два раза покурить что-то другое. Вон в Америке вообще легализовали это все в некоторых штатах. Поэтому здесь такой момент постоянно, когда куришь, что ну, можно попасть. Так вот, каждого из нас в жизни приводит каким-то э, успехам, это боль потому что когда ты живешь в комфорте в кайфе какая эволюция будет у тебя все хорошо зачем тебе задницу поднимать с дивана когда у тебя когда у тебя Все хорошо понимаешь ты сидишь на траве в поле солнце светит что тебе суетится пошел дождь что ты будешь делать ты будешь искать укрытие и все ты откроешь зонтик ты пошевелишься чтобы не намокнуть в жизни все так ну в большинстве в большинстве случаев так мы попадаем в какую-то задницу возможно неосознанно понимаете но такой путь такова жизнь и потом ты либо выбираешься из этого с трофеем с трофеем либо ты умираешь и тебя перемалывает чему учит как дышать я сейчас просто общаюсь у нас творческая встреча друзья Друзья, эфир э, ограничен в инстаграме часом, сейчас осталась минута и он вырубится. Давайте перепрыгнем, сейчас я перезапущу эфир, этот сохраню, и на второй эфир мы зайдем на практику. Кому надо, друзья, научиться дышать, у меня миллион пятьсот видео в ютубе, кто меня в первый раз смотрит, посмотрите. Сейчас у нас будет творческая встреча, она происходит уже час. Но вторая часть, наверное, уже будет практическая сторона. Про ретрит расскажу. И давайте сейчас Инстаграм я перезапускаю. Так вот. В, в какой-то момент я просто продышался и изменил свое отношение к жизни все и вот с этого момента все пошло лнр у меня как раз сейчас такая попа в жизни вот понимаете что в чем фишка у вас сейчас у многих реально задница происходит самое главное это сказать реально нужно что-то делать и вот это вас двигает это заставляет вас найти какое-то решение это заставляет вас увидеть то что вы не видели когда у вас было все хорошо так Сейчас я сохраняю эфир, и мы тогда перейдем к практике, друзья. Как раз сейчас уже в ютубе 130 человек, и мы сейчас подышим. У нас сегодня будет ритм дыхания 100+. Это вот так, только ртом. И так далее. Давайте сделаем ретрит онлайн. Друзья, так у нас и сейчас и так ретрит. Замечаете? У нас сейчас ретрит. Ох, не сохраняется эфир. Сразу в GTV заходит. Классно. Накидайте пока вопросиков, пожалуйста, я на них поотвечаю. А, так, наелся котлетов. Могу делать дыхание, смотря как. Ох, сейчас бы папин дом, баню. Ох, сейчас бы папин дом, друзья. Я как я вас скучаю. Как забыть о дыхании? А зачем о нем забывать? Помните о нем? Наоборот, есть техника. Техника медитативная практика, которая позволяет... Всегда наблюдать за своим дыханием. Вот просто закройте глаза, понаблюдайте, как вы дышите. Понаблюдайте, как происходит процесс вашего дыхания. Суть простая. обратить внимание на процесс дыхания в организме. Как вы дышите? Можно ли новичку сразу? Можно. Можно в самадхи попасть? Можно. О, эфир сохранился. Дальше. Выгрываю Опять попу. Беременна можно делать энергодыхание. Не советую. Не советую, друзья. Инстаграм опять сейчас мы заходим. Заходим, заходим, заходим, друзья. Сейчас будет дыхание. Конечно же, я самое интересное оставляю. На второй эфир в Инстаграме. В первом эфире мы парам-пам-пам общались. Будет ли еще ретрит в этом году? Будет, будет, друзья, про ретрит. Только 50 лет начал жить, понимать интерес к жизни, пользу. Друзья, я вам скажу так, никогда не жалейте, что вы только что начали жить, потому что я бы сказал, что 10 лет назад я тоже не жил, как живу сейчас. Поэтому никогда не жалейте о том, что типа вы что-то упустили, никогда, Это так делать нельзя. Рассказываю про ретрит. Мы едем в Тульскую область. Есть такой экопарк, называется Ясно-поле. Мы там делаем сома-ретрит. А, называется сома, потому что мы там работаем с высшими состояниями медитации, медитативными состояниями самадхи. Я могу это доказать, я это подтверждаю, те, кто приезжают, это чувствуют, поэтому все по-честному, это не просто слова, это прям крайне серьезное состояние, в которое можно попасть без дыхания. У меня есть ученики, ученицы, которые могут также включать и транслировать эти состояния других людей поэтому здесь уже эта заявка прям серьезная, не то что там бла-бла то есть ты когда приезжаешь и заходишь в зал ты в зале просто сидишь и тебя накрывает накрывает благодать накрывает теплый мощный поток энергии ни с того ни с сего как вам такое при, при этом всем вы не дышите никакого гипноза не происходит это просто происходит в тишине просто в тишине и вот этот поток энергии он окутывает все тело и у тебя приходит множество инсайтов ты попадаешь в некое состояние в котором у тебя нет вопросов по поводу твоей жизни по поводу того что делать дальше Понимаете такую штуку? Поэтому а, я всегда, Рома, как ученицы транслирует то же, что и ты. Как ученицы транслируют то же, что и ты. Просто закрывают глазки и транслируют. И причем очень мощно. Потому что когда женщина а, дает самадхи, дает вот эту волну, это одно. Когда мужчина другое, это разные немножко энергии. И я делаю такие, а, такие выезды, это три дня, пятница, суббота, воскресенье. Мы выкупаем часть базы, либо полностью базу, базу отдыха, размещаем, создаем питание, а, вкусное питание. Мы понимаем, что ну, если вы приехали, то вы должны, ну, вам должно быть комфортно, вас ничего не должно отвлекать, то есть прям полный комфорт. Так, на втором гаджете батарейка садится. А, YouTube, прием, прием, как меня слышно? Какое видео для первого раза? Наберите энергодыхание онлайн. Там очень много, полно. А, раз в три дня. Друзья, про ретрит. Это трехдневный формат, он уже давно отработан, очень хорошо себе зарекомендовал. И 26 июня мы уже зарезервировали базу и едем туда. Это одно из немногих, один из немногих моментов, когда я лично веду занятия. Сейчас я в Москве не веду базовый курс. И я не знаю, буду ли я вести его дальше в Москве. Потому что раньше в Москве можно там в любую неделю прийти, и я там проводил занятия. Дальше не знаю. Только ретриты. И у нас еще будет большой ретрит в Индии в октябре и в ноябре. Поэтому, если что, у меня все на сайте есть официальном. Смотрите, в Индии там будет вообще вышка. То есть выше уровня практик нет. Вообще нет. Это только левитация и там телепортация. Если есть где-то, найдете, скажите мне, я сам этим, этому обучусь. Поэтому, если что, 26-28 июня, welcome, там будет всего 15 человек, не 50, а 15. Приезжайте, много чего расскажу и дам именно по состоянию. Потому что одно дело, много-много слов. А другое дело это energy Это то состояние, которое вы можете получить, тот ключ, который вы можете получить от мастера, от проводника. Вас выпустят, не знаю, друзья. Я не знаю, выпустят нас или нет. Так, время подходит, 70 минут. Подышим, господа. Подышим. Смотрите, у нас сегодня практика дыхания, энергодыхания в ритме 100+. Кто не знает про ритмы, я записал отдельное видео, очень информативное, про ритмы дыхания. Есть ритм 45 дыханий в минуту, 45 циклов в минуту, вот так дышится. Есть ритм дыхания 70 циклов в минуту. И, и, и, а, и, и, и, а. Чуть побыстрее. А есть 100+. Это все, что свыше 100. <звы> Дышится ртом, потому что большая частота. И так как объем воздуха да, движение достаточно интенсивное, то лучше дышать ртом. Но некоторых рот сохнет, это нормально, поэтому можно дышать и ртом, и носом. Ну, да никакой разницы. Носом надо дышать в обычной жизни. Носом. Понимаете? Носом. В обычной жизни. запишите себе носом надо дышать в обычной жизни артом или ртом и носом или еще как-то в практиках можно как хочешь хоть нижней чакрой дышите если вы сможете конечно Потому что в рамках практики можно по-разному дышать теперь запускаем программку Так, а -а -а. слушайтесь в ритм дыхания. Включит клавиатура, потому что на ней айфон. Внимание, вот идет ритм дышащего. Попробуйте синхронизироваться с этим дышащим. Сейчас пока не дышим. Просто а сколько минут час дышим? Как практика показала в прямом эфире дыхалочка выносит так, что будь здоров, подышим мы так всего лишь четыре минуты. Четыре минуты. Вы готовы? А в прошлый раз мы дышали две минуты, и нам снесло башню. На что сегодня дышим? Великолепный ответ, друзья. Ой, вопрос: На что сегодня дышим? Давайте погнали! Пишите в комментариях, кто на что хочет подышать. Да, вы уснете сто процентов. Самая смелая фантазия, только не пошлите. Без пошлости, пожалуйста. Мало, я говорю, две минуты в прошлый раз мы дышали, нам снесло башню, просто вообще. Причем мы дышали 45 дыханий в минуту. Сейчас мы подышим 4 минуты в ритме 100+. плюс Уснете, уснете. На квартиру, мой путь. На разрешение ситуации, любые намерения на рост зубов прикиньте за 4 минуты зубы кто-то вырастет смотрите сидя лучше сидя что-нибудь одно либо вы на здоровую доченьку либо на успешный бизнес дышите что-нибудь одно не берите букет намерений первое второй момент как дышать как это намерение держать важнейшие важнейшее правило как будто ваше намерение уже сейчас реализовалось. на продаже квартиры допустим да вы дышите состоянием что вы продали квартиру очень успешно вы дышите состоянием, что у вас не то, что не болит спина, у вас вообще спина просто энергетически насыщена. И она вообще не болит. И даже вы не помните, как она болит. То есть у вас уже, вы уже любите себя прямо сейчас. И вот с этим состоянием вы заходите в дыхание. Понимаете? Вы уже похудели и... Не то, чтобы похудели, вы должны не на похудение дышать, а на стройность и здоровое тело на большую грудь. Ну тут я не знаю, как вам надышать на большую грудь. Хотя можно придумать практику. Дышишь, она увеличивается. То есть много разных методов, чтобы грудь увеличить. Поэтому тут уже у всех своя тема. Я сейчас подберу музыку. Вот пока прям почувствуйте свое намерение. Реально тема рабочая. Тема рабочая просто... Так, сейчас мы возьмем, возьмем что-то. 5.43. Окей, друзья, вы готовы? Садитесь удобно. Закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Я сейчас запускаю ритм дыхания. В моменте будет слышно, как дышит некий человек. У меня есть программа. Органы отрастить, друзья. Дыхание для органов это уже... Хирургический метод Поэтому лучше Лучше, конечно же, что-то попроще Возьмите У нас 4 минуты Начинаем дышать Просто Подстраивайтесь под этот ритм дыхания Поехали Можно ртом, можно и ртом и носом Дышим. Помните, что еще в момент дыхания вы тренируете свою дыхательную систему. Кто не дышит, тот не тренирует у того слабая дыхательная система. Это просто факт. Все, что надо, подстроиться под тип дыхания. Внимание в области сердца. друзья мы уже дышим почти две минуты идем идем дышим глаза закрыты только на звук ориентируйтесь все ртом животом или грудью как хотите вообще не, не заморачивайтесь как дышится так дышится главное чтобы вы попадали в этот ритм Держите свое намерение, зачем вы дышите. Это мощнейшая техника энергодыхания. Ритм дыхания 120 циклов в минуту. 120. Зачем? Неуместный вопрос. Мы уже начали практику. Зачем? Было два эфира назад. Ну, полтора часа уже об этом говорили. Идем, идем, идем, идем. Главное, придерживаемся ритма дыхания. Можете больше вдыхать, больше выдыхать. Возьмите больше объем. Можете добавить движение руками. Можете как-то раскачиваться. То есть подключайте тело. Подключайте физику. Идем, идем, идем, идем. Осталось 15 секунд. 15 секунд. Вспомните свое намерение. Зачем, ради чего вы дышите. сейчас я скажу стоп и сделаем задержку на вдохе стоп вдох задержка держим держим релакс расслабьтесь проникайте в вибрации проникайте вибрации если уже тяжело держать можете выдыхать но выдох должен быть очень медленный медленный как будто вы плавно как перышко опускаетесь на землю, в области сердца будьте в теле будьте в себе будьте в сознании сейчас можете начать дышать очень медленно еле-еле минимальный вдох минимальный выдох Вот почувствуйте гармонию во всех клетках, во всем теле, в сознании гармония, в энергетике, в эмоциях. И вот из этого гармоничного состояния сейчас идеальный баланс. Баланс всего. Из этого состояния вы можете простить абсолютно всех, кто вас обижал. Вы можете захотеть абсолютно все, что когда-то желали. Вот возьмите из этого момента все, что вам нужно. Все, что вам действительно нужно, это довольно-таки немного. Но вот это то состояние, которое вам реально нужно, ваше. Вот возьмите сейчас его. И расслабляете тело, расслабляетесь. все то что вы сейчас взяли пускай это останется с вами навсегда пускай это будет вашим трофеем на сегодняшний день вы взяли этот трофей взяли эту частичку силы ключик и пускай он будет с вами запись будет это очень просто Сейчас можно потихоньку открывать глаза, приходим в себя, подвигайте пальцами рук, пальцами ног, подвигайте пальцами рук, пальцами ног и возвращаемся на землю. Можете задавать свои вопросы. Можете описать опыт. Возможно, что-то скорректирую. Благодарность. Вам тоже благодарность, друзья. Вы же сами эту работу для себя делаете. Это же ваш запрос, а не мой. Я как исполнитель просто и все. А запрос это, он должен быть вашим. Так. Так. Ну что было? Рассказывайте. Какие образы видели? О, у меня два гаджета разрывается, Просто огонь, ребята. Тошнит. О, кто-то говорю. Четыре минуты просто разнесло. Башню просто срывает. Четыре минуты. Ребята, это вообще ни о чем. Если есть инсайты, что было? Вот просто вот обратите внимание. Что-то было. Что-то было такое, что объяснить сложно. Вот мне больше всего это нравится в дыхании. Я не знаю, как это объяснить, какими словами. Но происходит что-то такое, что не, нечто волшебное. Да, я все сохраню. Казалось, минуты полторы, даже больше, чем 4 минуты. Сейчас вам скажу, сколько мы дышали. От начала до конца 5 минут даже было. Я вам могу объяснить, что происходит с точки зрения э физиологии в организме. Почему так штырит? Почему мы попадаем в эти состояния? Я про это очень много записал видео. Здесь мы создаем гиперкомпенсацию тела, теле. То есть процесс, который э, тело компенсирует выбросом серотонина, дофамина, окситоцина. Вот это вот любовь вообще, вот это вот любовь, вообще принятие. Да я прощаю всех этих обидчиков, просто вообще люблю их. И так далее. То есть у вас все все претензии аннулируются в моменте, потому что гормональная система выравнивается и выходит в зону баланса. И причем за вот 5 минут. Понимаете, в чем фишка? То есть за короткий промежуток времени происходит резкое выравнивание сетки гормональной, то есть всей химической структуры наших важных гормонов и синхронизация режимов головного мозга синхронизация мозга с телом синхронизация энергетики и сознания то есть за такой промежуток времени происходит резкая отладка всех систем до да, налаживания вот в чем фишка то есть через дыхание мы можем получить в моменте даже больше, чем этот момент в себе содержит. Вот это просто, это гениальная штука, но это опять же практика. Есть много красивых слов, но если ты не практикуешь, то эти слова тебе не помогут никак. Так. Да, ощущение легкости фареи у вас сейчас выровнялось. Ваша система колени, жар во всем теле, класс. Хочу так чувствовать всегда себя. Вот знаете что? Самый самый частый вопрос. Хочу так всегда себя чувствовать, друзья. Вот всегда себя чувствовать человек может, когда он находится в самадхи. Состояние самадхи это высший уровень медитации Мне посчастливилось попасть в это состояние и я попал в него через проводника. Поэтому это можно воспроизводить без дыхания. Вот это самый главный секрет. Вот опять же, дыхание это как ступень, которую нужно пройти. А я могу войти в это состояние, не дыша. То есть включить систему, включить, активировать шишковидную железу и просто войти в это блаженство, не делая никаких над собой манипуляции вот первый уровень когда вы делаете э, какие-то упражнения и входите а более высокий уровень когда вы не делаете никаких над собой усилий манипуляций, вы через намерение входите в это состояние да это возможно это реально возможно в наше время вот но это просто другой уровень я сегодня не буду про это говорить. Я про Самадхи. Очень много видео своих на канале выложил, записал. Левое полушарие головы. Но это не полушарие болеть. Это, скорее всего, у вас там зона напряжения активировалась. Все боли. Все боли в теле, все зажимы, все неприятные ощущения, это все то, что у вас в блоке. Друзья, у меня на ютубе очень много практик в свободном доступе. Они просто шедевральные. Это лучшие практики дыхания, которые сейчас можно найти в ютубе. Я туда их очень много залил. В открытый доступ пользуйтесь. На разные темы, на разные, разные ритмы. Все полностью э там заряжена Завтра можно повторить Эти эту пятиминутку, пожалуйста, друзья. У меня все, друзья, ребят, вы вообще классные. У меня сегодня день силы, новолуние завтра, поэтому мы сегодня все молодцы. Инстаграм 50 человек, Ютуб почти 200 у нас было. Было круто два часа у нас эфир не может быть час у нас всегда эфир мощный почти час-полтора я все это делал для вас и возможно мы еще увидимся я буду всегда заряжать инстаграм и youtube будьте на связи следите за соцсетями и будьте здоровы, счастливы. Сохраните этот эталон состояния, да, вот что вы сейчас получили. Возьмите этот ключик, просто запомните это состояние. Потому что эти ключики, они важны. Нам никто на ушко эти ключики не нашепчет. Вы только сами можете из себя это сгенерить. Из своего состояния, своего тела, из самоосознания. Из своего же запроса. Потому что не будь у вас запроса, вы сюда бы не пришли и вы бы не стали дышать, и вам бы это вообще без запроса бы этого не случилось. Поэтому первоначально должен быть запрос. Запрос есть? Есть какой-нибудь роман или кто-нибудь еще, который ваш запрос закроет и там, реализует. Да? У меня все, эфиры сохраню. Всем пока, было классно, доброй ночи, и увидимся еще на следующей неделе. меня настолько любит, что он не выключается.